И сегодня же Верховная Рада по инициативе президента Петра Порошенко отправила в отставку главу службы безопасности страны Валентина Наливайченко. Наблюдатели связывают увольнение известного деятеля Евромайдана с коррупцией в СБУ и его политическими амбициями. Подробнее Ольга Аксенич. Депутаты не торопясь прогуливаются по залу занимать свои места, не спешат. Владимир Гройсман призывает собраться и хотя бы немного поработать на очереди, ведь важный кадровый вопрос. Верховная Рада Украины постановляет уволить Наливайченко Валентина Александровича с должности главы СБУ Украины. 248 в отставку Наливайченко Рада отправляет быстро, без каких-либо обсуждений. Олег Лешков возмущается, обвиняет коллег в халатности. Надо было бы выслушать Валентина Наливайченко, надо было бы задать ему вопросы, услышать проект постановления от представителя президента и только после этого принимать решение. Украинское государство пребывает в условиях военной агрессии со стороны России, а потому вопрос главы службы принципиальный, нуждается в обсуждении.